Меня зовут Аисия, я обратилась к Розе Ахметовной за плановым осмотром, сдать необходимые анализы ежегодно, проверить, все ли в порядке. Ну, выбор врача вообще очень ответственный момент, потому что кому-то обращаешься, тот либо, либо тебе поможет, либо нет. Поэтому прежде чем обратиться к Розе Ахметовне, я проконсультировалась со своих подруг, знакомых и Выбор пал на нее, потому что были очень хорошие отзывы. Девочки говорили о том, что их проблемы многолетние были решены. Человек очень опытный, квалифицированный. И поэтому, собственно, я тоже решила попробовать. Обратившись к Розе я получила ответы на все поставленные мной вопросы. Очень деликатно, очень грамотно а, мне разъяснили суть проблемы и а, пути дальнейшие для ее решения. Ну, как специалист мне очень понравилось, очень внимательная, поэтому готова порекомендовать им своим знакомым, ну и вообще тем, кто может обратиться с вопросом, есть ли у вас хороший специалист в этой области.